Ну, Настюша, я, я, я. и ты, конечно, и ты тоже, я. вот она, вот она, Настенька, вот она, скажи привет, ну, скажи привет, Настюша, ну, говори привет, а говорить кто будет, кто будет говорить? Что говорить-то будет? Да. Ты говори, рассказывай. Куда ты сегодня пойдешь? Брум-брум. Брум-брум пойдешь? А что ты там будешь делать? Папа. С папой пойдешь? А, а что вы с папой будете на улице делать? А где мы Ну-ну, рассказывай, рассказывай, мама слушает. А... Что папа, рассказывай. А, это. Папа тебе ручки помыл? Угу. А в чем эти ручки были? Это. Кроватка. Настя с кроватки спать не хочет, да? А, это чья кроватка? Чья это кроватка? Люля. Люля? Почему Люля? Это же Мишина. Люлька, да. Это Люлька Мишина. Ага. Только Миша в люльке не спит, а Настя в кроватке не спит. Луки. да? Не. И ты тут не спишь, да? Не хотите совсем спать в своих кроватках. М? Настюшка, угу. когда ты будешь спать в кроватке? Это. А что у нас там Миша делает? Ням-ням. ням Миша уже покушал. Миша играется. Миша нравится играться с кукурузкой. А вот и Настенька. Красавица. Ой, красотка ты наша. Куколка-девочка. Танцуешь, что ли? Танцуй, танцуй, да, танцуй. Танцуй, Зая. Ой, не Упала? А ч ⁇ это ты упала? Это. Устала, что ли?